очереди. Пожалуйста, слово Дарье Левицкой. Всем так. добрый вечер. Да, Ирин Владимировна, спасибо большое за прекрасную презентацию нашего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 отвечала за поиск топов а, в, в регионе Европы. Потом я возглавила команду рекрутмент а, и отвечала за подбор и развитие бренда-работодателя а, три года, и вот, собственно, последние полгода я являюсь hr с партнером для самого большого подразделения. Жили, для, да, уже да. А, для сервисного бизнеса. То есть в моем периметре, в моем скопе более 300 человек. Это сервисные инженеры, продавцы, маркетологи. И я, собственно, отвечаю полностью за все